ешь, пока не скажешь что уникальнейший ты че? шорт порвал ой, ребята, спасибо! городок Селигман на дороге 66 фотографируемся с раритетными тачками вот, короче, модель Т-Форд первая модель серийного производства автомобиль. 24-го года полицейская машина какой уровень комфорта был машинах тех времен нормально ездить можно было все реальные машины все здесь стоят ну-ка нету москвы варшава только есть мельбурн есть париж пекин рим бангкок берлин лондон варшава и глазго то есть у них лондон и глазго нет москвы все как раз место для москвы есть вот мотоцикл на котором я порвал свои последние шорты на этом я порвал. Я сделал фотографию вот в таком стиле. Вот так вот сделал фотографию. пока когда шорт порвал. Короче, тачку нашел вот такую. Это какие-то, видимо, с дорога связаны. Впереди вот такая ось. Железнодорожная пара. Опускается. А в принципе, она на том же уровне, что колеса. По ширине. Просто она не дает, наверное, соскочить. Машину держит на рельсах. Так, сзади нету. А эти коляса просто едут, как обычно. Короче, вот такой городок маленький. 300 метров протяженности. Все сплошь вот из таких вот домиков, где продаются всякие сувениры. Вообще, дорога 66 – это первая дорога, первая трасса, которая соединяла индустриально развитый восток Америки и дикий запад. Соответственно, сейчас эта дорога уже утратила свое значение, потому что таких шоссе много. Она местами появляется, местами исчезает. Как таковой одной трассы уже не осталось. Ее в каких-то местах заменяют другие трассы. Ее сохранили чисто для туристов. Но каждый американец вообще считает своим долгом хоть раз в жизни проехаться по так называемой трассе 66 от... Чикаго до Лос-Анджелеса. Ну либо от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, смотря кто откуда хочет поехать. Вот, но вообще сама трасса идет от Чикаго. Приехали в городок Оутман, точнее не доехали до него 2 мили, остановились в горах сфоткаться с кактусами. Очень необычный острый, такой, да? стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой! Нет, да, нет, не шевелит. Подожди, подожди. Держи, держи. У нас такая-то группа вообще. Какая! Ребята, авария! Давай, давай. Держи! Рома, ты уйди, потому что я сейчас колючки буду вытаскивать. Пипец, вытаскивай. Ты видел, как он тянул? Вообще жесть! И камнями прям. Да. Смотри, что у этого. Он невозможно крепко. Не правда, с крючками. Они что? очень крепко держатся. А у тебя дергать, дергать. Дергать. Дергай, они что? очень сильно держатся. Нету крючков. Давай, да он очень сильно держится. Ты случайно я поймал? Да. Ну, Слышишь, я маргариту вытаскивал. Реально. Слышишь, ну чувствуешь, как ты их серо да. достанешь. То есть они видны, знаешь как? О, подожди, подожди. Сейчас сейчас. Они, знаешь, в чем? Они видно, вот туда заходят и как шипы обратно распускаются там. Маргарита, Маргарита, у вас, там, у там, вас там, у там, такая там, классная там, пятка. Последняя остановка на трассе 46, городок Оутман. Вот такой вот городок с салунами, ослами. Вон там резиденция мэра. Купил корм для осликов, сейчас будем их кормить из рук. Малыш, на. Будешь? На. Ты что? На, кушай. Ну, чё-то ты сытый. Самый маленький гостик. Малыш, как ты дела? Хару, Вашингтон, малыш. У меня вся еда уже кончилась. Я все твоим братьям и сестрам раздал. Ничего страшного. Вот здесь золотая шахта, с которой во время золотой лихорадки вывезли тонны золота. А? Вон, наш отель в Лос-Анджелесе, позавтракали, сейчас поедем гулять по городу. Вот мы находимся на Аллее Славы, возле Китайского театра. Сейчас найдем Арнольда Шварценеггера, вот он нашел. Вот здесь, видите, Джеймс Фонда, всякие Эдди Мерфи. Еще. Ну много же неизвестных для нас, но известных для американцев. Арнольд Шварценеггер. А да, ну что, Серег, ты был, встретился я. с Шварценеггером да, заочно? Да, ребята, я встретился с Арнольдом. Точно. А, классно. Супер. Видишь, у него рука большая? А, а нога, а нога маленькая. Давай. У меня 37-й. А у него, него... 42-й, наверное. Третий, да. Единственный актер современности, который еще не удостоен Оскара, это Сергей Симонов. Ой, ребята, спасибо. Я как хочу всем передать спасибо огромное. Своей маме, своему папе, своей жене. Всем огромное спасибо, ребят, Оскар. Я не ожидал, я не ожидал. Спасибо, поздравляем, поздравляем. спасибо. Я не знаю, что вам сказать. Оскар, Оскар. Ребят. Всем, всем спасибо, всем. Вам. Америка, Голливуд, всем спасибо. Спасибо, ребята. Чао, пока. Если идти по Аллее Славы, то можно увидеть 2600 звезд различных людей, которые хоть как-то связаны с медиа, радио, телевидение, газеты. Все подряд. А вот здесь пустые звезды. Ты можешь купить звезду на 125 тысяч. У тебя будет собственная звезда на Аллея Слава. Да, все ее будут пинать, ходить, топтать. Приехали в Грифтскую обсерваторию. Вот там ребята фотографируются с надписью Голливуд. Вот она вот там вот. К ней можно подойти ближе, но это будет не совсем законно. Законный вид, самый хороший отсюда. Вот сама обсерватория. Вот здесь вид на Лос-Анджелес. Вон там уже Тихий океан. Мы пришли к Арнольду. В знаменитый ресторан. Ресторан? Какой ресторан? Спортзал Gold's Gym. 65-го он был основан, с тех пор Арнольд постоянный посетитель этого тренажерного зала он, Серега договорился с ним на встречу, но пока мы не можем его поймать нигде, потому что его график очень жесткий а мы, ну как мы не знаем всех деталей, нам просто говорят, что попробовать там, попробовать там но он ждет встречи уже с нами Сам зал достаточно простой, там раздевалка, несколько тренажеров, зона свободных весов на улице бассейн и все и небольшой магазинчик. В принципе обычный зал, да? Просто качай железо. Он просто пропитан, знаешь, какой-то историей, которая во всем здесь, да? В этих фотографиях вот показывают Арнольда, то есть Мистер Олимпия все старые фотки, да, с него. Это легендарное место, ребят. Это уникальные кадры, уникальнейшие. Вот так вот на парковке, короче, паркуются машины совершенно бесплатно можешь взять. Розетку. Вот она идет, видите? И воткнуть к себе в бензобак. Все, зелененький километр горит, значит, тачка зарядилась. Вот, значит, гольф электрический, Е, Е-гольф и BMW i3. Ну, таких вот много в Калифорнии как у нас нет, но в Калифорнии дофига. Вот он так внутри выглядит. Прикольно как. Кстати, у нее него... Да, да, у него тут, посмотри, в салоне кухонная доска лежит прямо. О, с этими. Можно ножик только и салат покрошить сразу на этом, на панели приборов. А, вот. да, прикольно, да, действительно. Сегодня мы пришли в корейский ресторан. Так, пожарили нам какой-то фарш. Пошли сейчас. Это, это пошла свинина сейчас. Свинина уже была. Нет, так, да, такое еще не было. А, у вас другая. Это жарко. Да, это свинина. Вон там еще мраморная грязь и сейчас мы. Здесь принцип такой, что ты ешь, пока не скажешь стоп. Стоит 25 баксов. И ешь без остановки. Вот все, что ты говоришь, она все приносит. И все это уже входит в стоимость. Очень прикольно. Приехали, сдали машину. Это очень просто. Просто ставишь ее на парковку, отдаешь ключи все, они смотрят пробег, повреждения, и все, и ты можешь спокойно ехать. Садишься в автобус, он отвозит тебя прямо в аэропорт. Все, закончилась наша поездка. Все грустные. Улетаем, все сразу повеселели, обрадовались. Две недели пролетели. Вот, мы стоим в очереди. Сейчас будем регистрироваться, летим через Стамбул. Беспорядки прошли, аэропорт открыли, и мы как раз улетаем. В общем, вот это яйца. Здесь, видишь, даже есть белок. Вот здесь можно реально жарить яичницу. <с Berkeley> <с Cettecek> <murra> вот, следы остаются. королев Роман. Я их застрелю сейчас, смотрите. Пау-пау! Что это Но я-то знаю. Она ей мне понравилась. Тарелки инопланетные. Как бы я сейчас искупался.